Вратина. А ситро у вас было в Гелорусе. Ну конечно. В стеклянных бутылках? Да, 5. Ну, да, да, да, но сладкие... Э, Меняли э, две на одну. В смысле две на одну Две пустые, целые получаешь? А, ну... ну у, нас, у нас были фёчки, аппараты. А сейчас сколько надо сдать, что-то уже целое. Есть плохо. Из зероу топлива. Ты даешь монету, да? Да. Копейка э, в вот. сиропе. Не Генералка, по-моему. Генералка? Генералка. Одна и две копейки. Ну, а скажи уже и а только отмара. А сладкие там три, три копейки. Ну, две копейки. Ну, сладкие были. Но, на каждую углу стоял аппарат. У нас это минтовки. А, а, минтовки хотели пить, Ну, <свят> а там Они только как с ноги,